Всем добрый-добрый вечер. Сейчас вечер в Москве, и я вещаю. Меня зовут Ожерельева Ольга. Я параллельно смотрю еще в прямой эфир Инстаграм, в телефон, поэтому глаза будут туда-сюда. Ой, пятница, как вы, как ваше самочувствие готово? Я немножко устал, но я все равно решила провести восьмой урок лидерства, потому что у меня есть чем с вами поделиться, очень много учусь, очень много читаю, и, естественно, у меня уже такой образ жизни, поэтому для меня пятница вечер – это ни о чем не говорит, о многом, да, если нужно делать, то делаю. Ну, давайте, значит, те, кто не смотрел мои уроки Первые, потому что это восьмой урок про лидерство. Чтобы цепочку сложить, можно на YouTube-канале Ольга Ожерелева посмотреть. Там прям есть 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. Первый это первый курс, скажем так. А уроки идут через дробь. То есть первый, второй через дробь уже идут. Сейчас у нас курс 1, восьмой урок. Да? Ну, что мы поехали? То есть мы все, что такое лидерство, да, я в двух словах сейчас скажу, это лидер, это не тот, который там начальник или руководитель, руководитель или что-то еще, да, лидер это лидерство, начинается с себя, то есть немножко вкратце, да, как ты убираешь, как ты моешь, как ты к себе относишься, как ты свою одежду, свое тело любишь, там, я не знаю, за собой ухаживаешь, что-то в голову вкладываешь, вот лидерство, оно начинается с себя, и вот это, эти уроки, они именно про это. И неуспех заключается в том, скольким людям мы помогли. То есть э, мы иногда гонимся там, за целями, да, за, э, то есть, э, но которые нам не дают счастья. Я вот вам сейчас расскажу о своем примере. Я... Ну, я выросла в нищете, да, это интернат, еще раз вам буду говорить, и много раз, да, говорить, откуда я, не для того, чтобы опять напомнить вам, а для того, чтобы вы понимали, какой какая у меня, какой жизненный путь сложный был, да, и мой мозг психологически был устроен защитить себя, зарабатывать, зарабатывать, деньги, деньги, деньги, но в итоге я не была счастливым человеком, я заработала. Вот только потом, когда я разобралась, когда я стала вкладывать себя, вот я всегда всем говорю, я, ну, первый год живу счастливо. То есть тот год я работала, я узнала, что эти вот инструменты, я поняла, начала разбираться в своей психологии. И в этом году только я полноценно живу счастливо. А те годы у меня были тоже, я умела зарабатывать, я научилась. У меня были квартиры, были. Я не умела радоваться, я не понимала. Сейчас может даже... Ну, я не скажу, что я меньше зарабатываю, но ну, возможно, я, может, меньше что-то чего-то приобретаю, но я больше отдыхаю, больше себе уделяю я, э, внимание, я больше действительно наслаждаюсь этой жизнью. Я кайфую, я больше в себя вкладываю. Я, э, ну, наверное, я так думаю, около трех, вот, два месяца, да, прошло у нас э, в этом году. Мне кажется, порядка 300 тысяч я уже вложила в свое образование за два месяца. И именно. Когда мы помогаем людям, когда мы делаем, только тогда нам возвращается, то есть, понимаете, а то вот, вот это вот я к чему веду-то, не то, что вот только деньги, вот этот результат, нужно еще и отдавать, учиться отдавать людям, помогать. Вот только через это я стала лучше зарабатывать, лучше жить, интереснее жить, лучше выглядеть, только благодаря этому, когда я поняла, что нужно отдавать больше. Вот как только вы перенастроитесь внутренне, то есть, да, и, и тогда весь мир под вас перенастроится. Так, как-то надо сделать так, чтобы я хотя бы в одну сторону смотрела. А, так. И вот только когда вы разберетесь вот здесь, да, с собой, тогда все вокруг, все будет у вас по-другому, да. Не, никто не виноват, вообще никто, никакие ситуации, только вот здесь вот сами разобрались и все. И выбирайте в жизни самое красивое и прекрасное. А, это привычки богатых людей. Не соглашайтесь, все, что ниже вас, может быть, вы посчитаете, что это сейчас для меня, для моего уровня, все равно завышайте, завышайте, все самое лучшее, даже на вашем уровне вы выбираете свое самое лучшее, вот только тогда вы будете расти, понимаете, и а, владеете красивыми вещами, но не, не разрешайте владеть э, этими вещами, эти, чтобы эти вещи владели именно вами. Потому что вещи, они могут закончиться, и потом кто вы? Это вот знаете, разговоры у меня с подростком, с дочкой, да? Я говорю, ну почему ты хочешь Мерседес-то? Может, ты купишь ей 17 лет, может, купим какую-то другую машину. Почему Мерседес? У меня статус. Я говорю, какой статус? Ир, вот говорю, у меня нет сейчас машины. Я реально продала машину, у меня была дорогая, хорошая машина, я ее продала, потому что я не могу в Москве ездить. Я говорю, вот Ир, как ты думаешь, когда я прихожу на какие-то мероприятия, приезжаю, на метро, ну потому что ну, невозможно ездить на машине по Москве для меня лично. И как ты думаешь, мой статус ниже от, от этого? Поэтому вот мне лично всегда безразлично, в какой я компании, в какой а, ситуации я знаю себе цену, я знаю, что и насколько я умна, насколько интересно, я знаю. Вот это самое важное. И эти вещи, которые, а, как мишура, люди обкладываются, да, а, это очень круто, это очень красиво, ими нужно, да, обкладываться, это, это важно, да, но они не влияют на меня, я могу и прийти без всего, и мне будет не стыдно, потому что я складываю свое развитие, я интересная. И машину купить я могу, просто она мне пока не, ну, не нужна, а неудобна мне с этой машиной в Москве. Вот я об этом, да, если вы поняли. Если хочешь добиться хорошего заработка, сосредоточься на работе. Вот у нас менталитет у людей, да? Хочу быть там богатой, хочу заработать, а по факту те же самые привычки. Встаю во столько, во сколько вставал, во столько же этот телевизор сутками смотрю или вечерами, да, ем то же самое, что еще, спать ложимся то же самое, никуда не развиваемся, не учимся, но я хочу быть успешнее и богатой. То есть надо работать, надо больше работать, больше в бизнес, больше вникать в работу, и только тогда она будет богатство-то, а не от того, что... И опять... Вот можно работать, да, молотком стучать и ничего не заработать. Но что вы, если вы начинаете, нашли свою, вот, допустим, куда вы там выбрали идти, свою нишу, да? Так, ну, развивайся в этой нише, читай о ней, учись, ходи на встречи, слушай обратную связь от клиентов, учись, покупай образование. У нас в России вообще не хотят образование покупать. И если они покупают и слушают, то они не действуют. 5% из 100 человек – человек только что-то делают я считаю что это я всегда говорю что это большое преступление а, если ты знаешь что сделать и не делаешь это самое большое преступление против себя вот я допустим не знала я я закрытая жила я не знала этих инструментов но я так пробивалась и когда я поняла вот эти инструменты моя жизнь вообще изменилась я за, два, за год уже, я второй год уже живу нормально. Я полностью перевернула свою жизнь. Но каждый день я работаю на развитие. Каждый день, один час в день, мой офис плюс я работаем на развитие. Убираем текучку, убираем договора, уби, где, которые приносят нам деньги. Откладываем и думаем. Как еще увеличить поток на себя клиентов? Чем заинтересовать? Какой новый банк найти? Какие условия лучше сделать? Что сделать лучше? Какие предложения сделать? Каждый-каждый день. Понимаете? И вот когда ты начинаешь больше работать, естественно, ты больше получаешь. Но если ты грамотно, правильно работаешь, ты учишься не просто я больше стучу этим молотком. Понимаете, да, о чем я сейчас говорю? И еще очень важно, если ты духовно развиваешься, ты автоматически растешь, то есть во всем, поэтому работа над собой, ну, она должна быть главной целью у вас. А, не можешь а, ты развивать бизнес, если ты не растешь, не можешь, и хватит уже в эти сказки верить, было такое время, да, люди срубали бабло, рубили за один день, могли квартиры покупать еще, сейчас другое время, вообще другое, и вот чем больше ты в себя вкладываешь, сюда вкладываешь, ты автоматически а, все подтягивается, понимаете? Над, то есть, э, во всем, э, ты автоматически растешь во всем, поэтому работа над собой для вас должна быть, стать главной целью. То есть, э, я пишу планы по своему развитию. Вот сейчас, чтобы вы понимали, я учусь в двух институтах, у меня есть одно высшее экономическое образование, где-то у меня диплом здесь лежит. Я его утеряла и мне прислали, вот надо не забыть его. Высшее экономическое Второе, я сейчас получаю ранхиз из академию, учусь, да, а, сессии с, с понедельника у меня. 5 марта я иду в Думу, на, то есть нас учат, готовить депутаты, да. А, и третье, я пошла в институт психи, психиатрии. Почему? Да потому что я мотиватор у женщины, я должна психики психике разбираться. Я ее чувствую, я понимаю, я практик, я больше, чем ты сама прожила, это самые лучшие психиатры, коучи, и все, да, я прожила. Но я все равно хочу больше знать именно о психиатрии. Мне интересно стала психология человека. Я пошла учиться. Я развиваю свой личный бренд. Я тоже купила этот дорогой тренинг. У меня очень много уроков. Я физически иногда не успеваю но я все равно купила. Сейчас меня интересует а, развитие Инстаграм, потому что я все время не учила, как развивать этот Инстаграм. Я устала от СММ, а, от вот этих начинаю хорошо, потом деньги платишь, спускают все на тормоза. Я хочу сама влиять на свой инстаграм. Понимаете? Вот э, чем больше. То есть это мне рост идет. Я развиваюсь, таким образом я больше могу отдать людям знания свои. Э, быть полезной, да? И таким образом уже у меня, естественно, все складывается. Плюс у меня тренировки. А у нас как? У нас э, отучился в институте один раз, если дай бог институт, и забыли, что такое учеба. И вот челкают в телефонов, в телевизорах. Я вот иногда общаюсь с людьми, я очень удивляюсь, откуда столько знаний у людей, и такие глубокие, интересные здания есть у людей. Я их не знаю. Но он ничего не делает или она? Она все знает, но она делать ничего не делает. И когда меня спрашивают Оля, а в чем твой секрет успеха, я говорю: да в том, что я прям беру и делаю, не разбираюсь. Я прям беру, делаю, делаю, и потом по ходу начинаю разбираться. Ну, да, может, ошибалась, когда ты ошибаюсь, а что такого? Нормально ошибаться. Такие, такие сейчас ошибки делаю, как бы такие трудные ситуации возникают. Уже понимаешь, решаешь их, да, и, и настолько потом сильно становишься. Я уже приводила пример, у нас ужасно сложная была ситуация. Это одни из известных людей э, в шоу бизнеса у нас были, да, там друзья их, заказчики. И мы их сделали им, они нам отзыв сделали. То есть мы вообще думали, что мы, нас так пропиарят, там вообще сорвалась сделка. 12 ночи решали, завтра сделка а в 12 ночи решали с уровнем банка, там, с руководством, что слетела с программы, все и все, и ужас, что было, ничего, решили, теперь теперь сильнее стали, теперь теперь знаем, как какие сложные ситуации, как решать, понимаете? И вот а, я к чему? развитие опять, да, и внутренний мир имеет большое значение. Вот а, важность личностного роста, запомните, это в большинстве книг по бизнесу не пишут о личностном росте, да, или вскользь там вот говорится, да. Почему? Вот я много, я занималась бизнесом, да, я много там каких-то книг читала по бизнесу, еще что-то, да, но я тяжело зарабатывала деньги, мне было реально тяжело. Я... А... Когда я начала понимать, и когда я нач... обучилась личностному росту, у меня жизнь, я писала в постах, и везде моя жизнь изменилась до и после. То есть все, я раскрылась, понимаете, поэтому личностный рост это самое важное, что есть у человека, развитие себя, развитие личностного роста. Не надо идти там, допустим, вот бизнесмен, да, не успеет там стать бизнесменом начинает вот своих сотрудников воспитывать. Себя. Ты можешь, примером, да, я тоже строга, тоже работаю с сотрудниками, но они видят во мне такой пример, я не только руковожу, они знают, что я везде есть. Их несколько человек, а я одна, и я везде. Везде в чатах, везде то, это продвигаю, это делаю, это делаю, это задаю темпы, ритм, задаю постоянно, понимаете? Поэтому понятно, что я лидирую, я иду, потому что я постоянно в движении, и потому что, да, действительно, если ты остановился, ты падаешь. Но я хочу сказать, я тоже такой не была, я научилась, и мне это нравится. Вот самое важное, поймите, не бойтесь, вот там легче, чем здесь. Тоже что там мало таких. И плюс все взаимовыгодные, понимаете? Работа над собой взаимосвязана с успехом в карьере. Вот это вот знаете об этом. В ходе работы над собой, по мере пробуждения силы лидерства, вся ваша жизнь начнет меняться, изменится все, понимаете? А, что вас окружает тоже, а сами вы станете сильнее, И, а, то есть сильнее, умнее, увереннее, а, то есть, понимаете, в себе у вас будет сила. Когда вы будете развиваться, вот, ну, вы же чувствуете мою силу даже вот отсюда? Мне многие говорят, Толю, у тебя такая энергия такая. Потому что я уверена, я столько в себя вложила. Но буквально, может быть, год назад или пол два года назад я бы так не разговаривала, я даже меньше, я бы не могла, я потому что у меня не было еще таких. А сейчас сколько я вложила в себя, да? И таким образом я уверенная, смелая, образованная, да? И поэтому я поднимаюсь на новый уровень. И, изменя... и все в округе у меня изменяется, и окружение у меня изменилось. Понимаете, как это все происходит? Потому что ты начинаешь с себя, а не с того, как сделать бизнес, где заработать, как людей найти, что-то сделать. Ты когда себя-то почувствуешь, когда себя начнешь с, тобой, с собой работать, с людьми будет легче, ты будешь понимать больше людей. И верьте а, больше в свои силы. Это очень важно, верить в себя. Никогда не сдаваться в свои способности, верить в свои силы. Вот а, это самое важное, доверять себе. Понимаете, автоматически вы будете лучше работать и а, добьетесь большего. Когда вы верите в себя, все происходит автоматически. И чем лучше вы станете как человек, тем лучше вам ваши достижения будут. Вот чем ты здесь растешь, как человек, развиваешься, тем лучше твои достижения, твои дела, поступки, понимаете? И, естественно, уже тогда новый уровень, новые деньги, новая жизнь, как у меня, да? И нужно вспомнить, каким вы появились на свет, да? А, вот именно когда вы появились ребенком, какими талантами обладали, уверенность же была, да, когда мы, как мы вот, мы, вот, то есть, как, как, как мы вот родились, да? Мы же, вот я, допустим, что я изменю эту жизнь, у меня самая лучшая жизнь в мире будет, да? Помните, в детстве вот, мы как мечтали, что все нам по колено, вообще все море, у нас будет по-другому, у нас будет лучше. То есть, а, то есть вот, это, вот это надо восстановить, потому что когда мы росли, нам, естественно, родители, школа, общество, да, навязывают правила. То есть ты только высунулся, тебе раз по носу. Ты только высунулся, тебе по носу, ты уже не суешься, да? То есть они навязывают вот это вот серое поведение, не высовываются. То есть живые серой мышкой, да? Но я, когда слушаю женщин, когда общаюсь с людьми, я очень глубоко понимаю людей и разбираюсь, да, мотивирую, когда психологии, тренинги веду. Я думаю, господи, как хорошо, что я выросла в интернате, что никакая психология там мамы, папы, там кого-то еще на меня не влияла. Да, я росла как сорняк, но меня не поддавливаю потому что очень многих людей, очень многих людей а, заложено а, вот это вот мамой, папой, какой-то негатив, какой-то страх, какие-то переживания, вот... Честно хочу сказать, но не ломайтесь хотя бы своим детям, это вот, это вот, держите их в спину, прям вот на концерт какой-то ходили с дочкой, помню, маленькая она еще была, лет 10-12 ей было, и вот это там модный какой-то певец забыл его. И вот она, я ее подталкивала, подталкивала к стене, там все малолетки, все маленькие девочки, там мальчики, и это, чтобы она его потрогала, все, она потом вышла, говорит, мам, ты прям на руках меня держала к нему. Ну вот, вот так надо держать, то есть, чтобы они, <смех> понимаете, да? И вот, а... но воспитать в себе лидера, это не значит изменить себя. Просто глубоко копнуть, нужно лишь вспомнить свой, свою, то есть силу духа, отвагу, пробудить в себе лидерство, да, лидерские качества, которые дремлят. Вот это важно, которые еще вас не запугали там какими-то ситуациями, детскими какими-то стрессами, какими-то, может быть, направлением воспитанием. Вот, вот это вот разбудить в себе и уже от, открыть в себе внутреннего лидера, и пусть его голос крепнет с каждым днем. То есть разрешать, по сути, это восстановление своими вот истинными, э, своим истинным подлинным я, подлинным себя, вот разбудить себя своей природой, понимаете? И вы знали, когда были ребенком, то есть те времена, когда вас еще не давили вот, да, вот эти вот стрессы, с, не знаю, стереотипы, вы были другим человеком, но общество задавило, и сейчас лучше так. Лучше вот так, лучше не... Вот когда вы продумываете бизнес, вы, скорее всего, или какую-то работу, вы думаете уже сразу о страхах. Вот я много общаюсь, и я знаю, а вот это, а вот это. Да если ты решил, иди, пожалуйста, иди вперед Ричард Брэнсон, да, он же вот немножко слабоумие был, и у него не было страхов. И он миллиардер, известный во всем мире, да. Никак не прочитал его книгу, начинают что-то не заходит, и все. Хотя все говорят классно. Ну, я примерно понимаю, о чем там речь. У и столько прочитано книг, поверьте, я каждый день читаю книги. А, вот, и потом не, то есть не понимать вот в детстве юности мы то есть не боялись же рисковать не боялись вот я не знаю э, чтобы я до сих пор не боюсь рисковать меня не задавили да вот и понимаете мы раньше у нас не хромала самооценка да мы себя любили весь вот это да мы мечтали то есть вот жизнь менять к лучшему творить великие дела а сейчас а опа, здесь, здесь страшно, здесь страшно. Вот я очень часто сталкиваюсь, когда я работаю, я вытаскиваю страхи из женщин. Вытаскиваю они а потом, как Кристина мне написала, даже если ты меня переедешь танком, я отряхнусь, улыбнусь и все равно буду улыбаться. Нормально, классно, полноценно. Люблю таких людей, обожаю. С ними хоть что можно творить, создавать, да? Ну, вот об этом я хотела. И вот общество, оно, как правило, подавляет, подавляет, вот, да. Но когда ты займешь свою позицию, вот меня практически не. Конечно, если там что-то сильно много и чего-то, подавить любого человека можно, и это правда. Но вот на каком-то определенном уровне меня невозможно уже продавить, поджать, потому что я уверенная в себе. Я верю в себе. А у нас большинство не верит, не доверяет. Вот эти страхи, вот эти тракашечки у них ходят. Кристина смеется. Ты что смотришь, когда ты все успеваешь? Вот. И самое важное, вот верните свою внутреннюю силу. Вот в это разберитесь, да, и внутреннее ли лидерство – это фундамент всего самого вот а, процесса самосовершенствования. Вот самое важное – вернуть свою внутреннюю вот эту вот силу. Она есть у всех. И, к сожалению, вот наш век мало осознает а, вот эту вот принципиальную а, ценность быть лидером. Вот все вот что-то вот как-то соглашаются с этой жизнью и вот как-то так живут. Понятно, может быть, вам кажется, что это легче. А почему? Вот я еще, знаете, заметила, очень много ленивых людей. Вот я так и так. Выходите потихоньку из зоны комфорта. Вот смотрите, если вы в день будете делать 2%, 2% тех дел, которые раньше не делали, развиваться, да, допустим, 2%, что такое 2%? Вы их не увидите, но вы их сделаете. А умножьте на год, на 365 да, дней в году. Это 700, там 20-730% вы за год измените себя. Представляете? Сила маленьких шагов. Мое любимое выражение. Не надрываясь. Но... Ракурс держать 2%. Каждый день задавайте себе вопросы, что я сделала для своего развития. Каждый день я реально вам говорю, что я подвожу итоги. Вечером говорю, что я сделала. Но у меня уже получается автоматически. Вот сегодня что я сделала. Сегодня я не ходила на работу, я совещание вела по скайпу, потому что у меня было английский. Первое. Что я сделала? Я английский сделала. Развитие? Развитие. Что я сделала? Сняла сториз в хостел, сходила, проверила, сняла сторис, мне там даже некоторые тут не знал, что у меня есть хостел, проговорила, побеседовала с сотрудниками, наметили, как развивать, будем, чтобы полное заселение было, поставили план развития, развития. Это я по пути на тренировку. Я зашла, сходила на тренировку, тренировку была очень серьезная, сильно я даже у меня лицо уставшее, а развитие для моего тела... Развитие. Сейчас я провела с Парижем прямой эфир. Я поняла, что там можно покупать чердаки. И я уже посчитала, за 3 миллиона можно покупать и сдавать 60-100 тысяч в месяц студентам. И чердаки эти без канализации. То есть даже дешевая квартплата будет 16 микрорайон. Мне уже все подсказали. Развитие? Развитие. Вам сейчас рассказываю, вы что думаете, я, я когда училась, я записывала, да, и вот у меня много очень, я всегда показываю свои ежедневники, вот это вот все это я пишу, пишу, если вы увидите, вот, ну, не знаю, здесь такая вот стопа лежит их всяких. И я повторяю, вам делюсь, когда учишь людей, делишься, ты тоже развиваешься, развитие, развитие. А, так, и... Значит, быть лидером для окружающих – это значит вначале быть перед собой лидером. Не для кого-то. Сначала это для себя. А потом автоматически ты становишься лидером. Но опять, я еще раз говорю, лидер – это не который доминирует, это не который начальник. Он все делает с позиции лидерства. Если он берет бокал, то он моет его за собой. если он Но он берет чистый. Если он грязный, он его помоет. И, а, допустим, я... А, ну, если там грязный туалет, то я его вымою или вытру. Никогда не буду ходить в грязный, там еще что-то. И после себя. То есть это лидерство. Вот когда вы научитесь себе относиться так, к себе, тогда уже и окружающие вас будут принимать, понимаете, как лидера. Потому что вас не за что подцепить. Во-первых, хорошие у вас привычки. Это очень круто. Единственное, я... Вот знаете, у меня то ли что-то, я могу вот идти и нечаянно задевать людей, и мне места всегда мало, я не знаю, особенно после тренировки у меня такая, выкатываю, особенно если в Европе, там же вот в Европе, там где-то еще идешь, всегда задеваешь людей, думают, когда же я научусь не трогать людей, то есть их не, их не, да, вот не задевать, но у меня вот иногда такое получается. Если бы все люди, если все люди будут думать на высшем уровне, то и жизнь будет Крутой, согласитесь? Если все будут думать и требовать себе, себя самое лучшее, то мы будем жить вообще по-другому. Я, честно, хочу сказать, что я считаю, что я все равно не на сто процентов работаю, на 80, 70. А представляете, как у меня жизнь еще меняла себе я на 100 работаю. Ничего сложного нету. И многих вот заботит, да, только вот о том, что они получают вот это. Как вам сказать, меня раньше это тоже заботило сильно. И я вот об этом прям, ну как бы даже прям мне нервно какое-то было. Это надо, это надо, это надо. Сейчас все идет самотеком. Вот все идет в потоке. Не заботит меня это. Да я об этом думаю, да я планирую, но в таком потоке, в гармонии стало жить, что все приходит. Вот поймайте эту волну, поймайте. Только с запроса себя. Начните с себя, она придет, понимаете? И богатство – это не только деньги. Сами знаете, сколько богатых людей несчастливых. Богатство – это очень, ну, вообще-то другое, понимаете? Иногда смотришь на человека, он, может, и средний достаток, но они счастливы, у них семья что-то, что-то, что-то, да? Вот об этом не забывайте тоже, потому что я понимаю, что век материальный, денег, всего, да? Но опять, я вот как говорю, вот человек зарабатывает, допустим, 100 тысяч рублей, да? Хочет миллион. Ну, во-первых, я всегда говорю, это неизмеримо, да, x10, хотя бы x2 делать надо на короткий период. Ну, а потом, окей. Ты зарабатываешь, ты представляешь, как ты вырастешь, когда ты научишься зарабатывать миллион? Это не тот даже, вот миллион, он уже ценности такой не будет иметь. Сколько в тебе будет заложено, и ты этот миллион уже вот так будешь делать, какие-то навыками будешь обладать, профессионализмом, экспертизой, да, своей, вот как я, эксперт. Понимаете, в чем разница? И вот именно отсюда. Вот для меня, когда человек миллион зарабатывает, он не, не настолько вот как денежно привлекательный, материально, Какой он интересный, сколько, как он это сделал, как он научился, понимаете? Поэтому сюда сначала вкладываем, а потом денежки прикладываются. Вот это вот все остальное, понимаете? И не забывайте быть счастливым Сейчас. Я всегда раньше тоже жила, потом это сделала, потом там, потом там, мечтала, да? Вот я уже где-то год научилась жить в фокусе. Фокус – это сейчас. И когда я начинаю опять улетать, мой мозг, он уводит, да? И я сама себе задаю вопрос. Оля, как ты сейчас? Что делаешь? Кушать хочешь? Не, не хочу. Все есть, все покушала. Тебе хорошо? Да, хорошо. Тепло? Тепло. счастливое. Ну, вот и наслаждайся. Иногда, ну, разговариваю с собой, потому что мозг, он очень хитрый, он постоянно любит страхи создавать, наперед бежать, да? А у меня есть такой урок про страхи, что-то придумывать себе. А по факту, вот, сейчас все хорошо, я с вами, сейчас я буду заканчивать. После вас я пойду кино смотреть. Классно? Классно. Устала, не хочу учиться, хотя надо. Завтра в выходные посвящу учебе. Хочу кино смотреть. А вам хорошего вечера. Я вас очень прошу. Верьте в себя, не занижайте свои способности. Начинайте учить, читать. Вот все, что вы читаете, это ваш, это вы. Понимаете? Учите, читайте литературу, мотивацию. Если вам интересно, пишите мне, какую книжку а, прочесть. Я вам порекомендую. Я всегда читаю параллельно 3-4 книги. Это психология отношений очень интересно, потому что я меня никто не учил, я иногда дерзкой бывает, иногда бывает такая вот рисковатая, да, учу, иногда, я часто бывает тоже не права, да, но восстанавливаю себя, мотивирую, как по бизнесу развиваюсь, да, читаю книжки такие, но уже, если честно, мне кажется, я все, что основное прочла, конечно, не бывает такого, но... Они очень повторяются, одни и те же книги, и уже вот суть все равно одна. Но иногда я нарываюсь на интересную книгу, и тогда у меня это вот как у алкоголика запой, все, я в этой книге живу. Сейчас мне вот стало интересно слушать, а, я вообще английский не знала, да, я чуть немножечко так начинаю сейчас говорить, интересно слушать английские э, песни на английском языке, и когда я читаю... И, и там слышу другое, и вот как они так поют, как красивый какой английский язык, да. Ну, вот этим вот увлекаюсь, вот как-то вот приходит. Вот. А еще, еще, что вам пожелать? Хорошего вечера. Скоро весна. 1 марта будет марафон. Да, будет марафон. Ну, я, наверное, включу прямой эфир. Не забыть бы мне. И марафон трехдневный по целям. Конечно, я очень целевая, результатника, и у меня есть чем поучиться. Я вас буду ставить по целям. И если вы хотите участвовать в 9 утра 1 марта, это будет воскресенье, старт, обязательно с ручками сидим. Уже можете приготовить себе три цели. Три ближайших цели, которые вам нужно достичь. Мы, их, мы с ними поработаем. Ну и понятно, с привычками тоже будем работать. Хорошего вечера. Все, пока.